Первый вопрос, который я хотел бы тебе задать, но прежде чем я тебе хотел задать этот вопрос, я немного расскажу про Катю. Про себя! Про, про Катю! Себя. Катя у нас занимается... Чем? Киношутингом. Супер! Виксекара тоже у нас в одном из шоу. Катя, расскажи немного про это шоу. Это шоу я было посмотрел, сегодня, посмотрел его сегодня. А тиратора Махаяш. <связи> Они жгли костер. <связи> <Ты себя занимаешься, связи> я, <на яши. связи> я успел по пойти по совету Кате. В машине сказала сегодня, пойди-ка ты посмотри мое видео. Я полистал и почитал даже твои заметки. О, ты нашел мои ленты. Да, конечно, я даже нашел. километры ленты Я Километры ленты, я вот так быстро, но я посмотрел видео. Расскажи поподробнее, что это за видео было. Это видео было год назад. Мне агент позвонил, сказал, это шутинг, всего 2000, приезжай, обычный шутинг, но проблем... Ничего страшного. Что такое шутинг? Вы можете посмотреть, узнать на моем канале. Приезжаю Дальше. я на этот тип шутинг и вижу сцену. И я все понимаю, что все. это я попала. Приветствую вас. Приветствую вас. Приветствую вас. Приветствую вас. Who is looking good? He is nice dancer. I His nice dancer. name is Krishna. Krishna? Good name. <laughs> yeah. Very good. He got Shurwana. Ready. Okay, Vidvam Sarai. Vidvam Sarai. Вот так Эллоуаре смотри, рублей на не портун коррект. Эллоуаре 100 рублей не вы да? Невозможно, бимище, грязище. Мы идем в направлении гостиницы. Какой ужас! Вот так вот ездить по этим всем шутингам, самый последний момент, он бывает очень печальный по статистике ну, я накрашен американский мы я... ну, еще сказали мы можем все подредушить все как, как ты это подредушишь? Что ты очень легко мы возьмем душ и прямо на этот на экран ваше вопрос сдавайте, я готова ваше высочество Съемочная группа выехала за хати в автобус. А, то есть как, как в киношке, одна да, секунда точно, да, а да, я тут в да. том, переживаю, там всего одна секунда. Не, ну не одна уж там, две, три, четыре секунды, чтобы а твой то, ты мои был, слова смонтируешь, вот так переставишь и будет совсем другой смысл? Ну, ты должна подумать и сказать очень правильно, чтобы в любом случае смысл был один. Питер, что происходит сейчас? Ну ты знаешь, что я думал, что мы, мы будем так в Москве, а то будем встать. Пожалуйста, скажи два слова. Максим Дмитриевич, что происходит? Два слова. Два слова. Два слова. Олег! Неделю в Индии, и вот он, что с ним стало. Полностью босой, прыгает осторожно, камни, буйжники, а ему все нипочем. Он уже аскетичный йог, будет уже давать мастер-класс по ходьбе по индийским дорогам босиком. Вот, наблюдаем. Катя, что вы нам добавите? Катя, не уходите! Не уходите, Катя! Не убегайте! Движение в Совершенно верно. Скажи, <звы> пожалуйста, что происходит сейчас? Мы сесть на То, есть у нас сейчас То есть мы. Ты думаешь, что мы успеем приехать в 7.30? Надежда. Умирает здесь? последний. Я солидарна. Скатья. Скатья, я надеюсь. Что... Олег, что вы скажете? Uh, все хорошо, я медитирую на обувь. Да. Да, потому что тапка сливалась бы где она сломалась. Я сейчас мечтаю о новых тапках. Кстати, Олег купил новые себе тапочки за 400 рупий, вот такого они <с> стиля модели, очень красивые, обещали гарантию а, на всю жизнь. И вот а, прошу. Неделя, наверное, да? Один день, сутки прошли. Вот вам результат. Индийские дороги делают свое дело. Приходится одной ногой босой ходить. Йога наполовину. Следующие у нас участники. О, сэр, what happened? Знаешь, а что ты испытывала в это время? Я испытала, был... наверное, состояние... Ты испытывала раньше это состояние? Оцепенение. Знаешь, вот сидишь вот там угу. и сидишь. Это как в самолете. То есть никуда не бес... денешься. Страшно. Все, что с тобой произойдет, с тобой произойдет. У -у -у -у. Вот. И все. все. Время пришло. Надо выходить. Надо И в этот момент я вышла и ничего. ничего из движения. движения. Ну, я посмотрел э, видео на самом деле очень прикольное. Я да, я смотрел. Нет, только одно. Какое? Это самое первое. <къем> Где ты с наушниками стояла, что-то напевала, и потом ты с мужичком танцевала, там зажигала. И меня заставляли танцевать? Я заставляли даже? Заставляли. Мне сказали, <къем> что там мы уже, просто... Катя, расслабимся, нам уже танцы пошли. После танцев все равно чувствуешь себя напряженной. Я весь процесс чувствовала себя невероятно напряженной. И потом я просто отключилась, как будто бы вот просто другая личность. То есть я где-то там летаю, а это какая-то другая личность, просто вот после этого. Я так и почувствовала, видела это, ощущается. а и бананта по заказу катя репортаж катя и вагон катя и Бангалор. катя и Шукин. питер и Бангалор. питер Шукин. питер вагон питер метро Катя метро, шутим шути, полтухом. Обег. Мы не покидаем ни на минуту. <сёк> <сёк> Катю. Сейчас наблюдаем движение автобуса в пробках. Катя контролирует трафик. Смотрит на водителя, чтобы он рулил нужные. Положение, чтобы не задавить рикши и мотоциклистов. У нас автобус полный, все благостно пахнут, все и звучит доброту и любовь. Это Индия, потому что все счастливые и довольны Олег улыбается, он только-только прилетел в Индию и счастливый, довольный. Пока что. А, пока что, да, дополняет, но счастье оно наполнится буквально. Видите, улыбка даже не спадает. Белые зубы, можно 32, можно даже полный бы посмотреть, где ставили. Слушай, ну теперь самый главный вопрос тебе. Mm -hmm. Ты живешь уже в Индии довольно-таки много, да? Сколько? Mm -hmm. Два года уже. Мы 3, с тобой знакомы. Что, в... Я yeah. тебя, наверное, помню, что точно знаю пол полтора года, если не больше. Ну, может быть, потому что yeah. первое время я путешествовала. Да. Путан, путан, путан, путан. до тех пор, пока моя карточка вместо трех тысяч в банкомате выдала мне только одну тысячу, вот тогда началась моя карьера в киноиндустрии. Вот что значит повлияла российская валютная система на судьбу Кати, как меняют жизни и судьбы российские банки. Начинает моя вторая жизнь. Отлично, здорово. Такое рождение, вот, можно что сказать. Что тебе тогда в Индии, с э, тех пор, когда ты приехала, нравится? Назови, вот, что... Можешь два, три слова сказать? Почему я все время здесь живу? Вообще, потому что мы все держим. Это теплота. Mm -hmm. Это теплота не только... Климата, uh -huh. очень такой климат, а именно людей, uh -huh. то есть я и люди, люди, у них интересы, вообще не и очень теплые люди, uh -huh. и теплые у них свои отношения между собой. Uh -huh. Мне это близко, и меня это тоже делает добрее, uh -huh. лучше, теплее и теплее. И я нашла очень новые на я Людей, здесь, с которыми mm -hmm. я могла бы вот, общаться вот один на один, вполне адекватно, вполне нормально и открыто. Yes. Mm -hmm. Потому что в России таких людей просто мало. Это не, даже не то, что единицы. Это просто единицы с единицами. Okay. Окей. No, ну, а в каком направлении? Допустим, в России, в России конкретно yeah. можно yeah. сказать, что людей похожих с вместе со мной mm -hmm. я увидела, встретила только в Крыму в первый раз, ну, а, сыроены. Сыроены, да. Это mm -hmm. те люди, которые вышли от системы, которые mm -hmm. стали питаться как-то по другому то есть на все вокруг смотрят со стороны. И такие люди, у них очень много, ну, много общих, mm -hmm. много интересов. А вообще вот в Питере я жила три года. У тебя про вообще молчу, просто молчу. Mm -hmm. Не воспринимают. Вообще, как, как другая планета. То есть тебе было очень сложно найти контакт с какими-то людьми, которые а, ну, не принимали твою точку зрения. Давай, не тяжело было. Тяжело. Индия в этом тебе помогла. И ты считаешь, что да, это. гораздо больше ты но... То есть это дает тебе расслабление. Ты заметил, что ты больше стала расслабляться как качество, которое ты заметила в себе. Ну да. Ты стала больше расслабляться, из-за того, что а, ты начала единых мышленником. Больше открывать един, больше открывать, открывать и в виде теплоты отдавать людям больше тепла. Да? да? Так получается. Здорово. У нас продолжает ходить уже в течение 10 минут по Индии. Ему мы уже что? Молчит. Значит, надоело ходить босиком. Адская боль. Согласись. Это он так, на камеру, специально. На самом деле, 20 секунд сказал, что ему очень больно. Ну, сами согласитесь, по такому ужасному асфальту, ага. это же не Европа. Наверное, в Европе было бы гораздо комфортнее ходить. Все, сил больше не хватило у Олега. Хватило только на несколько минут. Дает сотку за счастливый обладатель новых шлепанец. Многие живы остались после непродолжительной ходьбы по Индии, да? Страдающие такое лицо, пойдем вниз, нам туда. вот последний вопрос, который я, хотел бы тебе завершающий. Что бы ты посоветовал тем людям, которые вот сейчас смотрят тебя и хотели бы поехать, допустим, в Индию, и у них горит это желание, и что бы ты им посоветовал в начале пути? приезда. Какую цель у детей? Есть разные цели. Первая цель – это туризм. Я приехал приехала как турист, в первую очередь, потому что здесь тепло, и я приехала сюда из -за. Если ты приезжаешь сюда как турист, ну, интересно посмотреть да, на этот Но С другой стороны, Индия тебя задевает или не задевает, это уже конкретно то, что у тебя внутри. Если у тебя есть какие-то звоночки с кожей, с Ну, какой-нибудь один такой отдельный совет что откати все знали что это вот откатие ну, подумайте не время ну, допустим открыться открыться этим людям да может быть так Но, понимаешь если ты будешь советовать открываться этим людям эти люди могут и Ну, это не пример Своих Потому что многие девчонки, они приезжают сюда для заработка. Посоветует этим девочкам, чтобы они знали, о чем, чем им предостеречься перед тем, как сюда приехать для заработки. Ну, то, что, если хочешь делать бизнес, тут вот все настолько непредсказуемо, uh -huh. что сами индусы, они дитя. Они uh -huh. у них сейчас одно, завтра другое, даже вот. Через минуту все поменялось, uh -huh. и они совершенно другие задачи выполняют. Тогда какой совет ты хотел бы в этом случае? Да? Здесь, жить здесь и сейчас. То есть они учат вот в Индии, да? Uh -huh. вот, Индийцы, они учат действительно жить здесь и сейчас. Uh -huh. и быть готовым ко всему, и все, что им произойдет, воспринимать это ровно. Ну так значит uh -huh. так, ну не так лучше, не так. То есть просто расслабиться и течь по течению, которое дает да. индийская жизнь, да? Расслабиться, течь по течению. И, но быть при этом предельно аккуратным, осторожным и внимательным. Быть внимательным. Отлично. Быть внимательным нужно. Спасибо, Катя, тебе за такой чудесный интервью, ты очень много поделиваешься. Да. Я, может быть, в другой раз подумаю, потом глубоко глубоком размышлении, чтобы что-нибудь еще раз Давай, я это видео пока сохраню. И потом мы можем перезаписать. Пожалуйста. Всем привет, дорогие друзья! Спасибо вам большое, что досмотрели это видео именно до этого момента. А, так как сейчас я хотел бы вам рассказать ну, кое-какую, так как я считаю, важную информацию. Но сперва, чтобы а, к ней перейти, мне хотелось бы поблагодарить Катю, которая поучаствовала в этом 17-минутном ролике. И я думаю, что каждый, кто посмотрел, получил определенный заряд радости счастья, опыта от Кати и сама Катя тоже увидела себя, так сказать, со стороны и получила тоже массу, кучу положительных эмоций. Как вы смогли заметить, сейчас я нахожусь не в Индии, это не фильм «Апокалипсис», где поменялся климат и все очень-очень плохо на самом деле, все очень хорошо, я сейчас в России. Здесь замечательная свежая погодка, только выпавший снежок, как может быть 6-7 дней, уже радует глаз и... Мне хотелось бы сказать, что скоро, уже скоро я поеду в Индию к новым к новым приключениям. И мой новый формат будет называться Жизнь в Индии 2.0, в котором я буду рассказывать о самореализации и пути источников. Конечно же, можно сказать, «А, опять в Индию, давай его найди на завод. Там, там будет у тебя эта самореализация, там быстро достигнешь всех высот. Конечно, я полностью согласен с этим тоже, но к счастью или к сожалению, <свят> мой завод уже построен в Индии, и я должен оправдать надежды моего работодателя. <свят> Мне хотелось бы показывать такие важные аспекты, такие как поиск самомотивации, вдохновения, счастья, радости, поиск и самое что важное это решение определенных очень сложных проблем, которые могут быть подобны у каждого и каждый может поделиться определенным своим опытом, как он их решал, пути решения. Вы знаете, я совершенно простой человек, я не какой-то там сверхъестественный, паранормальный, не умею перемещать вещи местами, там, придвигать их, пулять паутиной из рук и тому подобное. Я совершенно простой человек, у которого имеются свои проблемы, свои страхи, по большей части даже, может, больше, больше чем у других, чем мне приходится сталкиваться внутри, снаружи и, и делиться своим опытом через эти испытания. Опыт, с которым мы можем поделиться с другим, это окажется очень важным и ценным. Полагаю, что приняв этот опыт и осознав его на собственном примере, на, собственном, на собственной модели жизни, можно достичь тех же результатов и, возможно, даже больше. Пишите, оставляйте комментарии, отправляйте видео, сообщения. Мне будет вообще все приятно посмотреть, увидеть. Я уже, когда буду снимать в Индии различные ролики, я буду задавать именно интересным людям эти вопросы, которые вы оставите, и мы будем тогда решать ваши проблемы попутно и делать этот мир счастливее, благополучнее, эффективнее, приносящие гораздо больше успехов и развития. Так таковая и есть самореализация. Спасибо вам большое, что смотрели. Оставайтесь на связи. Всего вам самого доброго. Ну а мы начинаем.